Ребята, кто смотрит меня без подписки? Ну как же так, а? Подписывайтесь прямо сейчас на мой канал Нажмите на красную кнопочку Плюс 100 кармий и миллиард везения, удачи, любви Вообще, чего захотите, давайте Сделка, сделка века Подписывайтесь, подписались? Спасибо Всем привет, кисы и коты Добро пожаловать на мой канал Сегодня нас ждет вау-челлендж Суть этого челленджа заключается в том что мы с вами будем смотреть потрясающие, грандиозные видео и пробовать не сказать слово вау, представляете? В конце мы обязательно почитаем, сколько раз валкнули вы, сколько раз валкнула я. Ну что ж, перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, 2, 1, 0, бах! Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам, ну, мы начинаем вау-вау-вау-челлендж. Поздали, мне не терпится. Это что будет? Да, это О, ж... а, боже! Я уже готова сойти с ума. Я еще сейчас Вау сказала. Нет, я не помню. Уже началось, смотрите. енту как? Как они енту сделали? Что, блин? Вот это эффект. О, смотрите, как вообще ты как объект искусство, ты арт, ты просто прелесть. Это тоже пипец вообще. такая, думаю, что ты человек, режешь свою ногу, там помидоры у тебя. Это, видимо, веганы, которые всегда овощи едят и такие сами превращаются в овощи. Что-то в этом есть. Глупость, конечно, несусветная, но да. Мне кажется, у меня там авокадо. Я их слишком много ем. Авокадо это вообще, конечно. Видите, какая прическа идеальная. После авокадо. Ага. И, оп, высосали лице Блин, вот это да. Вот это... Как такое могло прийти в голову? Не понимаю. Как так это сделали? Я не понимаю. Это фантастика. Это фантастика бомбастика. Так, давай волосы нормально лежите. Я, вроде, расческу не могу свою найти. Признаюсь честно. Я ее, походу, где-то забыла. Где забыла, там уже забыла. Что потеряно, то потеряно. Опа-опа, тут опять, наверное, у нас сейчас он весь разукрасится? Или да да да да да да да да та, та, та, да да да да да Ого, нифига себе, он где-то еще на высоте это все сделал. Аж как так заморочиться надо пойти, купить билетик на высоту, найти вот эту вот арку, блин. Это вообще... Эти пацаны умеют снимать прикольные видео. Я уже вам говорю, видите, они работают в команде, все серьезно. Опа! Сама серьезность. Типа ты в Сейчас будет у нас иллюзия. Я, кстати, не люблю, не очень люблю иллюзии, потому что это для меня слишком четко. Слишком квадратно, прямоугольно, треугольно. Ну, в общем, не любите геометрии, как вы могли заметить. Мне что-нибудь подавай такое сказочное. Обалденно ты перемещаешься. Ты такой супергерой и только что узнала своих суперспособностей И такой виииии. Авокадо, да? Как будто можно порезать. А что, можно или нельзя? Можно или нет? Можно. О, -о, -о, -о, -о. Было похоже что нарисовано, потом не, не нарисовано. Но это не нарисовано. Это настоящее. Мы берем палец. Делаем вот так, размазываем хорошенько, очень похоже на стыч-палец, и делаем разрез. А для чего мы это делаем? Да, чтобы напугать кого-нибудь. Опа, и размазать. Вот я такая живу, у меня такой огромный дом, и я такая плюх вот так вот тут. Мне казалось, что этот бассейн гигантский. Вот это иллюзия! Очки, листки. Так. Капец, да, вот у людей такое вот воображение, вот это такое воображение, это вот интересно. Это фонарик, он сейчас будет светить, я вас уверяю, это фантастический эксперимент. Правда, посмотрите. Коровы, птички, кого мы еще знаем с вами? Овца он. И сову, я знаю. Видите? И он, типа, светит, чтобы зверушкам было светло по ночам. Какая белота. Это что-то уже посерьезнее вам скажу. Это человек с руками вместо бровей. Вау! Ага-ага-ага! Вы поняли, это все из стекляшек. А Так это еще несколько картин в одной. С ума сойти вообще. А это женщина-книга. Хорошая-хорошая книга. В которой выдраны последние Я реально читала про человека, который выдрал последние страницы из книги, чтобы не узнать, чем закончится история. Так вот, я хочу, чтобы наша с тобой история никогда не заканчивалась. Понимаешь, да? Это я так заигрываю, прикинь. Поэтому, наверное, мне нет парня. Ооо, разорвите мне рот! Ооооо, кс, кс, у меня там ворона, дерево грызется за окном! <соц> Змея-банан. Что выберешь, змею или банан? Вау Не дай божи Так, все, Зубы-ногти опять! Ага. Лаз. От этой лов одни проблемы. Я, серьезно говорю, ужас. О, как хорошо у нас на улке! Вау! Как это? Супергерой реально. ты Вечеринка, вечеринка, вечеринка, давайте займемся делом. Повеселились уже. Прикольный дом. Но ну, это же картоновый или из альбомного листа. Ну, что-то такое. Мы делаем вот так. О! Это странно. А, нифига себе это замутило палец через рот. Как вам такое вообще? Я не знаю. Вау! -а вот это, вот это, вот это вот. Графический дизайн называется. Или правильный монтаж будущего. Бах! То есть, ты можешь фильм снять сам. Любимое блюдо. Зомби. У нас гости! Ой, у нас гости, у нас гости, у нас кости. <смех> блин, это иллюзия такая. Но кажется, что это реальная рука, мешает чай. Ну, зонтик фламинго, это предсказуемо. Вот. Ты нашел в лесу дерево, и что ты будешь с ним делать? А вот это вот можно делать с деревьями? М -м -м. Надеюсь, деревьям с этого неплохо, плохо, но это, блин, прикольно выглядит. Понимаешь, да? Ой, опять началась эта всякая геометрия, вот эти клеточки, вот эти я не люблю. Не знаю почему, у меня начинается какая-то чесотка из-за этого. Кошмар, да? Представляете, что со мной, да, в школе творилось на вот этих всех уроках? Просто я не знала вообще, куда себя деть. Все, до свидания. Что, животик побаливает? Нормально, попраздновал. Так попраздновал, что попраздновал. Красиво будет сейчас. Отвечаю. Мне уже нравится. Это что? За... Это что палец, блин? А что ведь вы видели? Думаю, это фломастер такой. Это палец был. Офигеть. Ну, вот тоже не моя тема. Ну, а так ты хорошо. Вот хорошо делаешь. Если у тебя душа лежит, делай. Ну, это... Вы не заметили этого тоже? Я тоже. Капец, куда смотрю вообще? На вас, наверное. У меня по-прежнему нет парня. Так и не будет, походу. Так. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки. И подписывайтесь все-таки на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!